Потому что ты должна переложить это на плечи кого-либо то есть вот ты заботишься о маме старайся чтобы мама зарабатывала переложи на плечи маме допустим такая семья была у меня девочку зовут виктория и у нее мама живет и брат родной и этот брат родной он ну, у него не получается зарабатывать и у мамы в общем-то не получается а девочка всю жизнь пашет и она очень красивая ей там 42 года и она до сих пор не замужем она говорит андрей андреевич Почему я не замужем? Давайте еще раз я вам скажу эти слова. Дело в том, что когда человек хочет, чтобы он вышел замуж, то он должен переложить со своих плеч на другие плечи ответственность. А когда он хочет свободы, то он все делает сам. То есть выглядит это следующим образом. Она хочет свободы и эту свободу она хочет создать для брата.